Дьяволе Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема – правильно ставьте цели. Каждый из нас в жизни рисует некие планы, ставит цели, мечтает. Кто-то со свойственной манерой достигает быстрее своих целей, кто-то ввиду определенных сложившихся обстоятельств и своих личных возможностей достигает цели более медленно, кто-то делает какие-то ошибки закономерные и незакономерные. То есть каждый человек по-своему строит планы, ставит цели, мечтает. И каждый по-своему из нас достигает этой цели, либо плана, либо не достигает вовсе. По ряду объективных причин. Существует некая схема, то есть определенная закономерность, благодаря которой можно достичь цели эффективно и правильно. Главное в сроке. Расскажу вам о ней поподробнее. Прежде всего запомните первое. Вы не должны мечтать, вы должны ставить цели, вы не должны просто желать, вы должны рисовать конкретные планы. Есть слова паразиты, которые блокируют либо тормозят достижение вашей цели. Это слова паразиты, которые просто ни о чем, поскольку мечта всегда остается мечтой. И вот слова вроде ⁇ я мечтаю, я хочу, я желаю, я надеюсь, я жду ⁇ они не помогут вам в достижении цели. Это бесполезные слова, которые ничего не решают, которые не приблизят вас ни на минуту, ни на сантиметр до, для, до достижения вашей цели. Поэтому говорите слова такого характера. Сделаю, буду, куплю. Понимаете, разница очевидная. Могу. Это первое. Второе. Запомните. Любая цель, любой план, любят конкретную дату ее исполнения это как некий договор вы должны скрепить его датой некой печатью, воображаемой поэтому абсолютно конкретно поставьте некую дату, если это строится дом, либо покупается автомобиль исходя из своих собственных в том числе финансовых возможностей прикиньте определенную дату, которую вы обязательно проговорите, которую вы должны в голове своей зафиксировать третье очень важно, чтобы вы понимали, вашу цель нужно проговорить. Вы должны вслух четко, ясно, громко сказать. Я ставлю цель приобрести либо построить то-то, то-то, то-то. Ваше сознание, ваше бессознательное состояние должны четко уловить и зафиксировать в голове ту конкретную, ту конкретную цель, которую вы ставите перед собой. Кроме того, очень важно эту цель прописать своей собственной рукой, как говорят, черным по белому. Берете лист бумаги, ручку, четко, ясно, красиво, не спеша пишите эту цель на листе бумаги, которую вы решили перед собой поставить. Если целей несколько, то, естественно, по пунктам расписывать от 1 до 10 и более. И по мере того, как вы эту цель, этой цели достигаете, вы ее либо вычеркиваете, либо подчеркиваете, либо ставите птичку, это уже значение не имеет, каким образом вы будете фиксировать реализацию своих целей. Кроме того, не менее важным считается, чтобы вы свою цель сфотографировали, либо в сети интернет нашли изображение. В это изображение вместе с тем листом бумаги, на котором вы прописали свои цели, обязательно повесили либо на стену желания, создав некий уголочек в своей квартире, в своем жилище, где бы вы визуально каждый день, не реже раза в день, видели ту стену желания, на которой висела та бумага, на которой вы прописали свои цели или цели. И то изображение, та картинка той цели, о которой вы мечтаете, это очень сильно поможет вам для достижения вашей цели. То есть вы будете всеми правдами и неправдами, волей-неволей тянуться к этим целям, вы будете постановить, и вы очень быстро, в кратчайшей струке, главное, эффективно, достигнете этих целей. Четвертое. Вы должны помнить, что вы должны мечтать только о конечной точке. То есть существуют две точки, точка А и точка Б. Точка А – это тот момент, когда вы поставили цель. И точка Б – это конкретный момент, когда цель уже достигнута. То есть вы должны сейчас думать о точке Б. Ни в коем случае не думайте о том расстоянии, которое находится между точкой А и точкой Б. Это то расстояние, тот промежуток времени, когда вы реализуете этот план, достигаете этой цели. То есть это та рутина, когда вы ищете деньги, вы их зарабатываете, ночами не спите, занимаете, берете кредиты и так далее. Вот вы должны... Ножничками вырезать этот фрагмент и выбросить его, отодвинуть в сторону. В этом случае ваше сознание и бессознательное состояние укоротят срок, укоротят срок между точкой А и точкой Б. И в жизни произойдет то же самое, не будет этого фрагмента. Реализация плана пойдет семимильными шагами, гораздо быстрее, если вы не будете думать, циклиться на тех моментах, как вы идете к этой цели, понимаете? И последнее, пятое, вы должны представить себя в тот момент, когда вы реализовали эту цель, в тот момент, когда вы цели этой достигли. К примеру, если вы хотите приобрести автомобиль, очень важно, чтобы вы не представляли, как вы в нем сидите, крутите руль, поглаживаете кожаную обивку своего автомобиля. Нет, вы должны себе представить со стороны в этом автомобиле, как сторонный наблюдатель. Как будто бы вы смотрите кино, как будто бы вы наблюдаете себя со стороны. Также конкретно, конкретно можно из с квартирой, с домом, с любой вещью. Если вы хотите построить дом, представьте себя со стороны, как вы смотрите из окна этого дома, как вы гуляете на ужаке возле этого дома, плескаетесь в бассейне, построенном возле этого, во дворе этого дома. Понимаете? Большая разница между тем, что я сижу на диване, который хочу купить, и ощущаю, что он якобы мой. Либо со стороны, когда ваше сознание, когда ваш взгляд ловит тот момент, когда вы кайфуете от того, что вы имеете. Вы, как наблюдатель, фиксируете это. И цель гораздо быстрее к вам приближается, понимаете? Собственно, и на этом все. Будьте внимательны, соблюдайте эти правила по пунктам очень скрупулезно. Очень важно не пропустить ни одного момента. И если вы все в совокупности сделаете правильно, я вам гарантирую, ваши цели будут реализованы на 100% максимально эффективные те сроки, которые вы сами же себе указали. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.